А вы знаете, что есть необычный такой метод эзотерический, можно его тоже назвать эзотерическим, в случае, если женщина не может выйти замуж, я когда-то был в Индии, и там а, видел, как один из а, лам а, тамильских, ну он себя называл ламой, на самом деле я сомневаюсь, что он был ламой, а, давал советы и говорит одной женщине, она говорит, я не могу выйти замуж, что мне делать? Я такая... Ах". Я уже готова, говорит, пойти там пятой женой куда-нибудь. А он говорит, возьми деревянную палку и этой деревянной палкой каждый день катай свои стопы по деревянной палке. И так он посоветовал многим женщинам. А потом мы когда ехали в автобусе, то я разговаривал с мужчиной, его зовут там, неважно как зовут. И он как раз переводчиком был, он давно там в Индии живет, он индус. И я ему говорю, послушайте, а что это помогает? Он говорит, Андрей, вы даже не представляете, какое большое количество людей обращается к нему, и то, что он советует, помогает. Надо же, как это связано, как это связано.